Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я хочу попробовать приготовить слоеную колбасу. Есть целый раздел их фаршированных и слоенных колбас в альбоме Конникова. Но это я имею в виду альбом Нарком Пищепрома 1938 года. Судя по описанию, формование такой колбасы чрезвычайно трудоемкое дело, но я решил попробовать ради интереса. Готовиться к этому процессу я начал еще три недели назад. Тогда же купил говяжий язык, приготовил рассол, смешав сахар и нитритную соль. У меня соль с содержанием 0,4-0,6%. Затем растворил его в воде. Язык приложил в пакет и залил рассолом, оставив просаливаться в холодильнике. Вчера его вынул из пакета, вымочил в прохладной воде 3 часа. Затем 2,5 часа варил при температуре 87-90 градусов. Отваренный язык остудил и зачистил. Три дня назад я купил кусок нежирной говядины, кусок жирной грудинки и кусок свиной шейки. Грудинку говядину нарезал кусочками примерно чуть меньше половины яйца, ну, может, еще чуть, -чуть поменьше. А от шейки отделил несколько пластин на остальную шейку. Нарезал так же, как говядину. И все это засолил. Просолилось мясо в холодильнике. И сегодня планирую... Завершить этот э, длительный процесс. Э, пластины шейки пока уберу обратно в холодильник к языку. А вот все остальное мясо надо будет превратить в фарш и эмульсию. Мясо пропущу через мясорубку с крупной решеткой. У меня диаметр отверстий 10 миллиметров. Теперь надо добавить пряности и фосфаты. Я перечень ингредиентов в конце ролика в титрах напоминаю... Фосфаты здесь точно такие же, как в плавленном сыре. Правда, в сыре их в 8 раз больше, чем я кладу. И старательно перемешать. Да, очень важный момент, не сказал. Температура сырья от момента начала нарезки мяса, то есть вот еще 2 дня назад все началось, до окончания набивки не должна превышать 12 градусов. До окончания набивки. Если поползла вверх, прерываемся отправляем сырье в холодильник остывать замечательно сейчас разделю фарш на две части примерно пополам одну часть отправлю в холодильник а вторую превращу в эмульсию для второй половины надо колотый лед из расчета 20 процентов к весу сырья добавлять Красота. И теперь вот сюда добавлю очищенных фисташек. Они не соленые, кстати. Но можно и соленый класс, ничего страшного. И перемешать до равномерного распределения. Отлично. Эмульсию тоже пока в холодильник, чтобы не нагревалось. Язык надо нарезать. И вот сейчас можно начинать формовку. В альбоме Конникова написано, что сначала раскладывался в тонко нарезанный шпик, там, менее 5 мм, на него выкладывалась слоями вся эта начинка, все это дело формовалось, а потом сформованный таким образом батон каким-то неведанным мне образом умудрялись запихивать в натуральную оболочку. Может, какие-то приспособы использовали, не знаю. Она же сейчас плавать будет, колбаса такая, не представляю себе. Я собираюсь не морочить себе голову, а буду использовать коллагенную пленку. Из магазина «Ем колбаски», кстати. Правда, она такая тонкая, и для такой большой колбасы может порваться, поэтому, пожалуй, сделаю сразу несколько слоев. Первым слоем пойдет вареный копченый бекон. Выложу из него аккуратную плетенку, насколько получится аккуратно. Не самый простой способ формовки честно сознаюсь Чтобы все это не развалилось, надо в сетку запаковать и обвязать то еще развлечение слишком большого диаметра получился рулет в мою трубу не влезает для сетки поэтому буду просто обвязывать ну а что делать надо как-то выкручиваться Почаще просто навяжу. Так, давайте, наверное, на эту сторону сделаем. Так вот. Так. Ну, а теперь будем набрасывать петли. Ну, вот так вот будет лучше. И без сетки обошелся. А вот сюда я запаковал оставшуюся эмульсию и оставшийся язык. И это Получилось поаккуратнее, быстрее, но на срезе будет, наверное, не так красиво, я думаю. И пустот будет много, ну увидим. Тоже надо обвязать. Теперь тепловая обработка. Диаметр батона большой, поэтому в духовке можно, конечно, этот процесс проводить, но будет слишком долго, поэтому я собираюсь варить. Варить буду при температуре 80 градусов Можно это делать в обычной кастрюле Используя термометр Но у меня есть сует-стик На Алиэкспрессе таких полно Если не забуду, то ссылки в описании оставлю Я вот подумал На рулете у меня слой коллагеновой пленки Получился, по крайней мере с этой стороны Тонким совсем Здесь два слоя всего Здесь 4, здесь два Здесь-то все шесть слоев, наверное, получилось Боюсь, что вот на этом рулете Во время варки всю соль из поверхностных слоев размоет. Здесь ничего страшного не произойдет. А вот здесь этому рулету за счет большого диаметра варится-то дольше. дайте я его, наверное, в пищевую пленку заверну. В общем, в пищевой пленке варится. Можно было конечно, и вакуум-пакет затянуть, но смысла большого вакуум-пакете нет. Все равно протыкать его придется, чтобы термощуп отткнуть. Поэтому из пищевой пленкой будет нормально. А через ту дырочку, которая получится от термощупа, много соли не вымытся. Так что вот так. Эта колбаса пойдет в пакете вариться, а это без пакета. Температура воды уже 80 градусов, ну, плюс-минус 80. В батоны остается загнать термощупы. Поехали. По достижении 70 градусов в центре батона, его нужно будет сразу же максимально быстро охладить в ледяной воде со льдом или под ледяным душем. Чем быстрее мы проскочим опасный диапазон температур, примерно от 30 там, до 14 градусов, опасный при охлаждении, тем больше получится у нашего продукта срок хранения. Потому что вот как раз в этом диапазоне наиболее активно развиваются всякие бактерии, в том числе и всякие болезнетворные и гнилостные. Ну, рисунок не сказать, что, конечно, прям безумно интересный, но, тем не менее, прикольный, мне кажется, да? Это колбаса собрана по остаточному принципу. Так, ну а здесь что-то у нас с рисунком не очень понятное получилось. Что-то невнятное. Как видите, аккуратного разделения нет. Вот это вот у нас полоса грубого фарша. Это у нас э, та самая шейка. Вот это вот серые пятна. Такие, ну, розово-серые пятна. Это эмульсия, язык, опять шейка. И опять слой грубого фарша. Конечно, начинает еще работать и работать над э, красивой фаршировкой батона. Прям, скажем, неудача. Что касается вкуса, сейчас выясним. Начну я пробу с маленькой колбасы, которая собрана по остаточному принципу. <музыка> Это вкусная... Вкусная колбаса. По ощущению, знаете, это нечто среднее между, между докторской и между э, таким варенок-копченым языком. Здесь э, вкуса копчености не присутствует, э, нет, но вот эта вот упругость языка э, имеется, и вкус как раз-таки, как у копченого, чтобы аромат еще копчения, вообще было бы наверное классно. Может быть, язык кстати, подкоптить сюда вот использовать, будет наверное неплохо. И фисташки здесь вот прям классные в тему. Они такую интересную нотку создают, мне они нравятся. Так, ну и теперь по вот этой пройдусь, по языковой. Здесь, на мой взгляд, нужно было язык резать крупнее, чтобы он большую площадь здесь занимал. доли всех остальных уменьшать, возможно. И, может быть, сразу собирать в какой-то форме, прямоугольную форму какую-то выстелить, вот так вот потом собирать по-хорошему по госту я так понимаю там резался шпиг сразу такими широкими пластами большими но я не представляю как может в домашних условиях вырезать из шпига такую сразу широкую плоскую ленту тонкую тем более вот ну однако что здесь что касается вкуса здесь же еще и шейка целенькая да так Вкусно. Вкусовая гамма та же самая, что в первой колбасе, но за счет другой консистенции все это дело воспринимается как совершенно другая колбаса возможно потому что здесь целая шейка, но целая шейка с целым языком она создает большую такую более интересную текстуру. И на такую колбасу, даже в таком виде, на самом деле, можно смело выставить в качестве нарезок на праздничный стол. Это будет очень интересно. И я думаю, это будет просто вот однозначно хитом всех нарезок стола праздничного. Может быть, даже новогоднего. Это очень интересный рулет. Держу в таком, не очень локом виде. Прям интересно. Возможно... Дело в использовании вот этого бекона, копченого, возможно, но прям это вкусно. Короче, слушайте, я буду еще пробовать разные варианты, буду стараться собрать все-таки, чтобы красиво было, не только интересно по вкусу, по составу. Это надо повторять, и это интересный опыт. Напоминаю, что ссылки на все вот эти пленки, прочие, я обязательно оставлю в описании. Возможно, можно попробовать использовать целлюлозную пленку. Возможно, надо пробовать, не знаю. Экспериментируйте. Экспериментируйте и пишите, что у вас получается. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.